Всем привет! С вами Константин и вы на канале "Стройгарант Анапа". Сегодня мы находимся в коттедже поселке Морской, где мы открыли продажи первой улицы Солнечной, вторая улица у нас цветочная и данная улица у нас малиновая. На каждой улице у нас есть дома уже готовые. Вы видите сейчас на экранах актуальные дома, которые сегодня у нас есть в продаже. Наша компания работает с ипотекой, с льготной ипотекой, работаем также с мат-капиталом, с сертификатами, с сертификат Херсон. Если что-то вам еще интересно, звоните нам в отдел продаж, и мы сделаем вам консультацию по данным вопросам. Если вам интересен данный поселок морской, как приобретение дома для своего жилья, вы можете обращаться к нам в отдел продаж. Телефон вы сейчас видите, мы рады будем вам ответить. Дома есть как у нас одноэтажные, так и двухэтажные На любой вкус и цвет, любая планировка, этажность Поэтому интересующиеся вопросы звоните, уточняйте у наших менеджеров также у нас есть улицы земляничные, где сегодня э, есть дома на этапе строительства, как с фундамента, как уже может быть в черновой, в причастовой или под ключ. Поэтому успевайте, ведь домов осталось здесь совсем уже немного. Как вы видите, хорошая преддомовая территория, асфальтированная улица, газ, свет центральный, э, вода центральная, поэтому все коммуникации в данном поселке у нас имеются. Также в наших дальнейших выпусках смотрите более подробный обзор домов, которые у нас есть на Солнечной, на Цветочной, на Малиновой улице уже с ремонтом. Оставайтесь вместе с нами. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!